Добрый день! Как-то под одним из моих видео возник вопрос, как в высотных домах люди выходят в случае пожара. Я пообещал, что когда будет возможности, попаду в какой-нибудь дом, я сниму такую ситуацию. Вот смотрите, я нахожусь сейчас в поселке Солнечный. Этот дом строил Аркада. Строили еще где-то примерно 2010-2015, там плата водная, помню, 16-й. И вот здесь вот такой противопожарный выход. Вот смотрите, вот обычная дверь. Вот здесь они, правда, сделали с такими вот решеточками. То есть в большинстве домов, которые я видел, это сделано основательно. Но вот у них я первый раз вижу такую вот, скажем, более легкую конструкцию. Но она существует. То есть в случае пожара вы выходите сюда, и вот по ступенькам ушли вниз. То же самое идет у вас наверх. И как видите, здесь много-много-много лестниц наверх, и то же самое вниз. То есть в случае пожара у вас здесь ничего не захламляет, вы спокойно выходите. И вот так выходите. Плюс здесь вот такой хороший панорамный вид. И вот она возможность. То есть вы обходите, и идете наверх, вот видите. Все, то есть это возможность, и вот здесь внизу, вот, вот все это возможность в случае пожара спокойно так сказать, уйти. То есть это всегда открыто. Это всегда есть возможность, так сказать, выйти. То есть видите, это всегда только вот закрыто вот на такой вот. Никогда вот эти не закрываются замки. Да тут даже обычно я сколько смотрел, таких даже вот замков нету, чтобы кто-то здесь закрывал. Вот, а просто вот. То есть вы спокойно уходите, никаких проблем нету. Потому что не всегда пожарная машина может достать, еще что-то. И вот эта безопасность. То есть вы здесь не задохнете, что еще очень важно. И никаких препятствий здесь уйти нету. Это не как бывает. Вот, смотришь на высоких этажах, там когда на лоджик заваривают лестницы. Здесь никто ничего не заваривает. Здесь это всегда доступно. Вот дом уже сколько получается? 6 или 7 лет люди живут. И пожалуйста, все до сих пор, все функционирует, все прекрасно. С вами был Дмитрий Иванов. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.